Здравия друзья! С вами на связи Денис Залевский. Я являюсь старшим куратором Рой-клуба по Сибирскому округу. И э, в данном видео освещу такой вопрос касаемо э, курса. Э, все видели, да, что у нас на э, сайте э, Рой-клуба в личном кабинете Рой-клуба отображались два курса. То есть курс э, призом на CoinMarketCap и курс... Призм с телеграм-канала. Курс каждую минуту. Так вот, смотрите, курс на CoinMarketCap собирается со статистики торгов на биржах: да, то есть, это BTC-Alpha, Hotbit, Laifecoin. Но на данный момент Sigon Pro у нас существует, да, уже как бы более. 80 процентов всех сделок проходят на Сигине через P2P обменник на, на криптовалютном обменнике, где можно поменять любую криптовалюту на призм, и так далее. <coughs> ну, то есть основную криптовалюту там биткоин на призм, например, вот. И в связи с этим курс CoinMarketCap мы считаем не актуальным, потому как основные объемы торгов проходят на площадке Сиген ПРО. Поэтому э, было решено установить э, курс в кабинете Рой Клуба э, с телеграм-канала вот с этого курс призом на продажу каждую минуту. То есть этот курс вырисовывается исходя из э, Курса CoinMarketCap, курса доллара на сайте Центробанка, также курса евро и является основным, то есть по нему мы ориентируемся. Видим, что сейчас он у нас составляет 17 рублей 63 копейки, либо 0,29 центов. Что мы наблюдаем в личном кабинете. Что мы можем, например, перевести в рубли. Да, У нас будет показывать 17 рублей 63 копейки. Курс CoinMarketCap существенно ниже, потому как он не актуален. Потому как объемы торгов, которые он отслеживает, значительно меньше тех объемов, которые проходят у нас на Сиган Через P2P торговлю и обменник. Видим, что на обменнике мы можем Обменять биткоин на призм, эфириум на призм, лоткоин на призм. Ну и соответственно призм на эти криптовалюты. Без участия человека, да, моментально. И на P2P обменники мы также можем наблюдать. Вот смотрите, до да, всего сделок за сутки 878. Ну сейчас у нас, я не знаю, сутки только начались походу. Объем торгов за сутки... 626 тысяч 808 призом, либо 181 одна тысяча долларов. Смотрите, всего сделок за неделю до да, 5 тысяч и общий объем торгов за неделю 5 миллионов 360 тысяч призом. Соответственно, продать и купить призом на через питупи обменник. Очень выгодно, очень быстро, просто, надежно, удобно и так далее. То есть, видим, что тут за различные банки можно купить призм, также продать. За различные, значит, как они называются-то, ну, электронные деньги, да, то есть, кэш, это perfect money, payer яндекс деньги и так далее то есть за все существующие <coughs> поэтому друзья как бы все больше и больше здесь происходит а, сделок за призом именно на сиган и а, сиган выходит на первый уровень по объему торгов а, криптовалютой призом. А, также видим что у нас а, вышла новость вчера что мы переходим на курс рой клуба то есть курс вот с этого телеграм-канала является официальным курсом ROI-клуба. Видим, что ROI-клуб и торговая площадка SIGN PRO полностью переходят на курс бота, курс призм каждую минуту. Отныне везде будет отображаться курс именно из этого бота, а не с CoinMarketCap. Это важный шаг к повышению курса криптовалюты PRISM в целом. Почему мы так поступаем? Дело в том, что в данный момент наше сообщество и площадка SIGN PRO – лидер рынка по использованию криптовалюты призм. Именно на Cigon PRO происходят основные торги криптовалюты в больших объемах. К примеру, только за последние сутки объем торгов на площадке превысил 850 тысяч призм. То есть это были а, вчерашние сутки. Да? Сегодня мы видим, что новые сутки у нас начались, и а, вот за новые сутки уже вот столько наторговалось. Uh, и если мы лидеры, то мы не должны следовать за чужими трендами и подстраиваться под курс на других площадках. Мы сами должны задавать тренд и диктовать курс на рынке. Uh, вот такие вот, друзья, замечательные новости. Еще uh, могу к этому добавить, то есть, ну, думал, может сделать два видео, но <coughs> все-таки, наверное, объединю в одно. Uh, что также вышла новость, что можно купить призм с карты а, различных банков мира. То есть, а, друзья, у нас есть отличная новость для всех наших партнеров, всех пользователей криптовалюты Призм. Мы создали для вас сервис, через который можно купить призом из 150 стран мира напрямую с банковской карты. В данный момент сервис переведен на два языка, английский и русский. А В числе доступных валют есть рубли, доллары и евро. Теперь ваши партнеры со всего мира могут покупать призм быстро, просто и удобно. Отличный инструмент для регистрации новичков, которым поначалу сложно разбираться с покупкой монет. То есть э, до сих пор, да, существуют такие люди, которые обращаются за покупкой монет, <coughs> которые еще не разобрались, как работает P2P торговля, как купить или продать призм через P2P торговлю. И, соответственно, для вот этих людей, которые еще и находятся, в, ну, могут находиться там в какой-то другой стране, да, создан этот сервис, через который можно купить призом напрямую с карты. То есть, как покупка, это будет выглядеть как покупка в интернете, да, через интернет-магазин. <coughs> То есть, покупку можно совершить из кредитной карты. С сохранением льготного периода если условия банка выпустившего вашу карту таковы да, что вы можете делать покупки в интернете и эти покупки будут сохранять льготный период. Есть инструкция у нас по работе с сервисом вот эта инструкция могу ссылочку на эту инструкцию я прикреплю под видео, то есть подробная инструкция, где показано, как зарегистрироваться на данной площадке, как вот на этой площадке, да, CryptoGo.Money и <coughs> как приобретать э, криптовалюту PRISM э, с карт. Ну и вот видим, что сегодня у нас еще утром вышла такая новость, что э, сайт CryptoGo.Money ушел на технические работы в связи с этим, а, в связи с резким наплывом пользователей, 100 человек в минуту. Сервис Индокоин изначально не был рассчитан на такие нагрузки, но расстраиваться не стоит. Уже завтра все недостатки будут исправлены, и сайт возобновит свою работу в прежнем режиме. Будем держать вас в курсе событий. <coughs> Благодарим за понимание. То есть ссылочку вот на это видео, да, на инструкцию я прикреплю под, видео, под, под данным видео. Также ссылку на сайт CryptoGo.Money тоже прикреплю. И э, если вы являетесь участником mm -hmm. рой клуба то обязательно подписывайтесь на канал новости Ройклуб, если вы еще не подписаны на этот канал. А, в принципе, <coughs> э, в данном видео я осветил э, вот эти два важных события, да, что мы перешли на курс э, бота. Телеграм-канала курс призом каждую минуту и э, отныне, то есть используем его э, в различных э, операциях. На Siggen Pro мы видим, что курс еще отображается. Вот видим курс Рой-клуба 17.63, курс на P2P немного ниже, да, то есть э, он самый низкий курс на продажу среди оферов на P2P в текущий момент обновляется в режиме реального времени. То есть вот самый низкий курс такой вот на данный момент есть. А на сиган через P2P вы можете найти по такому курсу монеты. А, но, друзья, а, такое а, этот разбег, да, эти различия будет недолго. А, в скором времени на сиган ведут также синхронизацию с курсом рой клуба и Покупка и продажа монет на Сиган будет осуществляться по курсу рой клуба, то есть ну, не ниже его, выше возможно будет поставить ниже, будет поставить невозможно, то есть увидим, да, например, если я сейчас хочу создать предложение на продажу и поставлю, например, 14 рублей, да, вместо 15. Мне тут красненьким подсвечивает, да, что проверьте, возможно, вы ошиблись, указанные вами курс ниже самого дешевого. предложения на продажу более чем на 2%. Поэтому, то есть сейчас пока мы видим такое вот предупреждение. Но уже в ближайшее время, в ближайшие дни будет установлено ограничение, что просто я не смогу напечатать там, 14 вместо 15%. Вот таким вот образом, друзья, мы фиксируем курс, чтобы он не падал вниз, не уходил. То есть, благодаря усилиям различных людей, да, которые могут выставлять ордера ниже, ниже курса, да, чтобы там как-то его подзаваливать. Поэтому мы стабилизировали курс и начинаем планомерно его растить. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезно. И обязательно подписывайтесь на канал Новости Рой Клуба и на канал Курс Призм на продажу каждую минуту. Все, до новых встреч, друзья.